Всем привет! Сегодня у нас не будет тренировки. Сегодня будет Кинкали. наконец таки я ждал от этого дня очень долго, чтобы попробовать настоящую грузинскую кухню. Ибо сегодня день рождения у моего бартана. Слыш Глеба, который тоже блогер. И он идет снимает. Но там уха... Чисто два блогера. Хоп-хоп-хоп-хоп. Есть. Все на видосике. Здорово. Дима, что ты с днем рождения? Спасибо. Почему <свят> ты похож на, ботаника? на Я ботаника. не верил, что это ты идешь. Да ладно. Чисто бизнесмен такой, Волки. знаешь, тяжелой. сразу два отсюда Как раз этого времени придёт И Просто поставить телефон Слушай, как эти шмодэки типа, будешь... Да yeah. yeah. Короче, пацаны, спойлер, я его вздрючу. Сейчас Сегодня я тоже вздрючил, короче, Понимаешь, что народ пойдет наоборот обратно. Это И... дуре, но это вырежет. Вот что они подумают, ну типа, раз он выпьет, значит, он его порвал. Здесь, чуть говоря, нечисто. Опять с химозой пахнет. С химозой пахнет. Пацаны, Виктория, привет. Мне нравится. У нас тут уже все в порядке. О, это все мое. Чистого грузина. Давай, расскажи. Туториал будет. Туториал. Краткий курс. Берем, Берем хинкали, надкусываем, высасываем весь сок. Писамгань, чтобы сок не капнул на тарелку, а потом едим А так кушать горячий грудь, Виктор и Вир. Ссылка в описании. как, истинные истинный грузин, уже первый взял свои хинкали. И тебе вопрос сразу, моментально. Почему вот эти вот штуки сверху не едят? слишком много теста и как бы вредно для желудка, они долго усваиваются, и вообще-то, ну просто тесто варёшь, Это же вкусно. Ну я согласен, это вкусно, ну как бы, а, есть такая примета, то как что это? потом по этим штучкам считают, на сколько сел. Примета? Да, вот, вот так вот. Чтоб понятно. Не, не примета, типа, а так ä, говорят типа, народе, типа, считают, у сколько. Ну, давай, расскажи немного, если рекорды. Я не хочу сейчас выделяться. Но у меня лучше. В России рекорд 28 штук, а в Грузии 15. Потому что в Грузии хикали чуть-чуть больше, нежели вот эти. Там на полтора раза больше. Такой стандарт, там дай Это не стандарт стандарта. В Грузии настоящий стандарт. там. Там сейчас 8 счет. Че, вопрос? Нет, когда чем будем а давай я хочу купить этот на один день. Да, да, да, А бы обидно себя сам нахаживает, да? Ну, типа да. <сет> <сет> ну, мы с ним поделимся, если всё будет? А, блять с ним делиться, он, блядь, тут нас за нас не <сет> заплатит <сет> ещё. <сет> Нормально. Глеб, расскажи о своем опыте поедания хинкали. Я первый раз, раз буду есть хинкали. Вот мой сенсей, мастер, который будет учить нас это делать. Похоже <сет> на работу. Понятно? работает. Вот обидно сейчас стало, обидно. Обидно. Там сок горячий, пиздец, Не сравните пельмени скиньте, пожалуйста. Я это не не мутейте. <свят> это, это, это, это чистые эмоции. Начинаем? Да, что не будем ждать? Рабо... Я бы подошла так. Они уже начинают. Я потом <свят> хочу <умручу> за финками. Вкус они вкусные. Вы съешьте и выпьете в кости. Если бы никто не начинал. Так, берем. Есть. Ребят, самый главное, чтобы сок не протек, ребят. Это вот идея. Это а в чем эта фишка? Почему? Сколько сок кустово. самый это цельный. Говорят, это вкусный. Типа самих... Да, я тебе потом расскажу, типа, легенду про Хинкали. Потом. Опа! <смех> Легенда про Хинкали. Как вообще все начинать? По-моему, я знаю название для этого видоса. Легенда! Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Легенда. Да. Это точно бабич или? Как просто подходит. подходит, к дому своему. Готовы? Да, да, Павел Бабич Сейчас не пасет. Здарова, что Левую руку здоровается Ай, зараза. Блогер, Это вот твоя Ну мы еще сколько не ест, меня И Он охреневает Мы и слоном угораем типа. Е посадили Серегу на место. Что покупаем? Мы покупаем заказываем. Сейчас ваша Там почти везде одинаково, тебе не кажется. О, Рисунки расстроишься. Водный курс по хайчепуле. Какой водный курс? Принесли куша. Это не хигали, это тесто сыром. Чем отличается хайчепули по негрец, по Форма, во-первых ругая, если по-меглицки это по-аджарски на лодочку походка. ну в сторону занята лодочка, и по-аджарски там сверху еще ну, и все находится, ну. и... и сыр под лицом находится, это вообще вкуснятина полная. Самые топовые какие? -то. Ну, по-меглицки, по-аджарски. Это прям конкурирующий местенок туда-сюда. Так, заканчиваем финал. Должен Пять. Он говорил, что он уже ел, но он врет. Просто слабый, где? Девять. Я заказал. 10 сел. 10 2 3 Два. 5 Три. Четыре. 8 Шесть. Семь. Мы с тобой варноровне едем, Почему у вас выйдут? Это подозрительно. <с kalau> Зарума будет интересно. Ну, может, мы с тобой там дальше попадем. В финале, да, ребят. Да, в финале потом, как мы попадёмся через пару лет на Ортексе. Али, next day. Да, что, погнали. Ну что, наша небольшая встреча уже закончилась, она подошла к концу. Очень душевно посидели, поговорили, пообщались, поели, хинкали. Да хочу порить дело не дошло. Надо дело, мы исправим мы уже дома, я надеюсь, он сфокусировал. И, ребят, инсайд на сегодняшний день. Это видео очень маленькое, очень короткое. Все как вы просили, 10 15 минут, даже, наверное, еще меньше. Но инсайд реально топовый, годный и позитивный. И даже будет три инсайда. Первое. Хинкали просто божественная еда. Это реально стоит попробовать тем, кто это все еще не сделал. Так же, как и подписочку на канал, если ты не подписался. И лайк под видео. Желаю на еще и комментарий. <laughs> вот такой вот. Второе. Эта рубашка сидит лучше, когда ты поднабрал. <laughs> я серьезно, я надел рубашку, у меня тут прям топовый такой. Ощущение, знаешь, как лонслив. Вот, вот такая штука. И третий сайт ⁇ это создавая себя окружение. Неважно, где ты находишься, в каком ты городе, селе, деревне, в мегаполисе, я не знаю, где бы ты ни находился. Если у тебя нет в твоем окружении личных, твоих вот друзей, которые влияют на тебя позитивно, которые вытаскивают тебя, создавая окружение с помощью книг, с помощью видео, потому что когда я находился еще в Ульяновске, у меня было не так много людей, которые горели такой же идеей, как и я, и просто смотрел видео, смотрел видео, Лекции, подкасты Тони Робинсона, Гранта Кардона, Арнольда Шварценеггера еще, старые фильмы, старые там какие-то интервью, Артем Долгин, Спортфаза, Джио Channel, Райан Терри, Дэвид Уэйт, Дилан Маккена. Блин, столько людей, я даже уже и не вспомню. Это было мое окружение. Поэтому, если ты сейчас думаешь, блин, у меня сейчас нет никаких там друзей, знакомых, которые занимаются тем же самым, что и я, у тебя оно обязательно появится, если ты сам станешь таким окружением, которое может привнести что-то, и когда ты встретишь таких людей, ты обязательно вольешься в эту тусовку и будешь кайфовать от этого, как сейчас кайфую я от нахождения в Москве, а встречи вот с такими людьми. Даже вот восемь человек, нас здоровых подростков, мы безумно дружились, это очень классно вдохновляет каждый день. Несмотря на то, что мы должны как бы там зарубаться один за один, нет. Один за один. Каждый сам за себя. В общем, я уже думаю, вы поняли идею. Обязательно делись этим видео с друзьями, для того, чтобы наша армия позитива, а по-другому я назвать это не могу, росла, развивалась. И не только позитива, но еще и эстетики, и развития ментального уровня. Поэтому всем успехов, всем желаю удачи. До встречи в следующих видео.